Ну, кто там говорил Что работа Кайт инструктора это сказка Ну да согласен что то в этом есть Но посмотрим Сколько я буду до спота добираться По времени По продолжительности 38 километров А по времени ну посмотрим кто-то тут давно не выезжал. Может на электричку прыгнуть. А, на товарняк.